Обряд, как можно быстро убрать негатив с вещей, предметов, подаренных или отданных, если нет уверенности в искренности с человека, берете левой рукой, берете предмет какой-нибудь, берете предмет какой-нибудь, то есть, вот птичка, она загрязнена, допустим, и проводите такой обряд: берете пальцем левой руки безымянным, прикасаетесь к этой к этому предмету делайте после этого так как будто сбросили произносит рам ям кам по-другому убираю землей убираю водой и убираю огнем или освещаю землей, освещаю огнем рам ям кам и все можно подуть что обозначает подуть это насытить или вдохнуть жизнь